Всем привет! Я Александр, добро пожаловать на наш канал Зашумим. Сегодня у нас пойдет речь о вот этом Лендкрузере 105, в котором произведен огромный список доработок. Я специально их выписал на целых трех листах для того, чтобы ничего не упустить. К нам он приехал уже изрядно доработанный. Здесь была произведена полная покраска кузова, заменено очень много элементов, как внешних, так и внутренних. Установлен лифт кузова, установлена лебедка, установлена блокировки межколесных и межосевых дифференциалов и многое-многое-многое. Наша задача здесь – это в основном работа с салоном, это шумоизоляция, это автозвук, это некоторые работы по электрике и установки дополнительного оборудования. Предлагаю начать с внешней части, с того, что мы установили снаружи кузова. В передней части кузова у нас установлена система парковки, это парктроники. Датчики установлены на бампере, они белого цвета, точно такие же, как и основной бампер. Также в переднем бампере у нас установлена лебедка. Крюк от нее, вот он, вы видите его, она подключена. Кнопка управления лебедкой установлена в салоне. Также мы забронировали фары передние, так как они у нас новые, и надо сохранить их в максимально прозрачном состоянии на максимально большое количество времени. А теперь пойдемте к заднему бамперу. В задней части э, кузова у нас также установлен комплект парктроников, они такого же белого цвета. Помимо парктроников здесь еще установлена камера заднего вида, причем эта камера оснащена дополнительной системой, системой омывателя. Омыватель у нас работает совместно с омывателем задних стекол. Также в этом автомобиле сделана тонировка. Тонировка сделана с 15% светопропусканием. Ну, а теперь предлагаю переместиться в салон. Ну, давайте поэтапно. Естественно, салон мы устанавливали в последнюю очередь. Изначально мы разобрали весь салон, который был. А, за время эксплуатации этого автомобиля он набрал в себя очень много различной пыли, грязи и так далее. Мы а, очистили полностью весь кузов, то есть весь металл автомобиля во всех скрытых полостях, проводку, железо, крылья, там, двери. Ну, то есть, короче, все, что можно было очистить и привести это в максимально чистое состояние, мы это сделали. После этого мы приступили к шумоизоляционным работам. Шумоизоляцию мы здесь сделали максимальную, в нашем варианте Dark Extreme. Это пол, это дверь, это потолок, это багажник, это крышка багажника. А также мы здесь сделали шумоизоляцию торпеды и моторного щита. После того, как э, все работы шумоизоляции мы завершили, мы приступили к э, системе так называемого автозвука. Мы использовали следующую связку. Фронтальная двухкомпонентная акустика, коаксиальная тыловая акустика, сабвуфер. 10-дюймовый, два усилителя один четырехканальный, второй моноблок, а также новое главное устройство на системе андроида с навигацией, с мультимедией, с блютузом и так далее ну, Давайте для примера возьмем центральную консоль. Изначально в 105-ом инкрузе ее здесь нет здесь стоят два сиденья, одно единичка, другое полуторка а так как здесь стоит сейчас салон от сотки, здесь у нас появилось пространство для установки от этой самой консоли, от сотового ленд Но все вы знаете, что сотки шли всегда с автоматом, а здесь у нас ручка плюс раздатка. Поэтому вот эту часть центральную нам пришлось изрядно доработать, для того, чтобы у нас поместились два вот этих рычага. Плюс к этому здесь установлен блок кнопок, который отвечает за лебедку, за компрессор, за передний и задний рабочий свет. Также здесь установлены автоматы, на случай, если будет более высокое потребление, чем то, что мы предполагаем. А также установлены два, две кнопки включения подогрева сидений. Помимо этого у нас доработана центральная часть торпеды. Здесь установлена более современная магнитола на базе андроида со всеми современными благами, так скажем, цивилизации. Это интернет, это Bluetooth, это USB, это YouTube, онлайн-ТВ, интернет. Ну, в общем, короче, все, что сейчас самое актуальное. Для того, чтобы добавить немножко уюта в этом автомобиле, мы еще перешили некоторые элементы салона в натуральную кожу. Первый – это у нас был руль, это у нас подушка, далее верхняя часть торпеды, ручка коробки передач, ручка раздатки, чехольчики. Ну и, соответственно, сама консоль, которую мы здесь установили. Для перетяжки мы используем натуральную кожу. Это кожа Монза со структурой максимально подходящей к общей стилистике салона. Давайте теперь коснемся немножко электрооборудования этого автомобиля. Как я ранее уже говорил, здесь установлена лебедка, здесь установлен инвертор на 220 вольт на 1300 ватт, здесь установлены дополнительные USB-розетки для зарядки телефонов, а установлены два видеорегистратора, полностью подключена система стеклоподъемников, электрозеркал, подогрева зеркал, подогрев сидений, электропривод сидений, то есть все здесь на современном уровне. После того, как у нас все работы были завершены, это и шумоизоляция, и автозвук, и работы по электрике, и работы по перешиву в части салона, прежде чем мы его установили в автомобиль, мы его подвергли тотальной химчистке, для того, чтобы его максимально обновить. Единственное, что мы не смогли очистить, это вот эти вот ремни безопасности. Ну, ничего страшного, у нас теперь есть возможность их менять, мы их заменили на новые. На данный момент салон у нас полностью собран, все у нас проверено, все у нас работает, все у нас отлично. Мы сейчас ждем владельца этого автомобиля. Через буквально пару часов он приедет, его заберет. Но хочу вам кое-что сказать. Пока мы ждали владельца, пока мы его собирали, чистили и так далее, часть клиентов, которые у нас приезжают за работу, видели этот автомобиль в том числе и в салоне. И практически каждый из них задавал вопрос. Ребят, а что вы тут делали? Тут же все штатное. Ну вот это вот по мне так это самая высокая оценка нашей работы с этим автомобилем.